Доброго ранку, уважаемые кахатели дефрагу. Сегодня мы с вами поделимся на второй раунд чемпионата Оваркап на карте легендарного канадского маперу Пуни. И сегодня у меня в гостях легендарнейший дефрагер, переможет последнего чемпионата Свито по дефрагу. Егор Андреевич Удянский. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте вам. Uh. <sm <smug> ну что, собственно, у нас... Uh... ВМО все сказал. В общем-то, 300-2, варкап юбилейный, карта Пуни, фрагментарий. И первый раунд делает ВМО. Поехали. ¿Mm? Поехали. Ехали? Ехали? Ну, на старте ничего такого нет. Ну, когда... Было... Ничего такого нет, чисто коридорный раунд. Ну, да. И роботов интересных, собственно, мы увидим, наверное, только у каких-то топовых э, товарищей, скажем. Ну это как всегда стрейк, я не знаю, тут очень-очень сложно в последнее время комментировать стрейк, потому что одно и то же у всех почти. Ну тут вариативность такая в каких-то мелочах, где делать дабл как залетать туда, как залетать туда, и, собственно, больше ничего. Ну да. Собственно... Вся разница, видим, будет в исполнении. Вот, я, в принципе, исполнил на сколько топ топ 17, топ 16 на да, топ 18. Прошу снести в протокол. Ну и не знаю даже тут в общем я не знаю тут нет смысла делать два рана типа быстрый медленный потому что они в любом случае будут оба медленные потому что роута какого-то там со срезкой нету ничего нету как вы правильно отметил есть только какая-то вариативность в мелочах где там делать деблджам где туда вскакать и так далее поэтому Ну еще проблема что быстро сделать я не могу ну да а... и я тоже Поэтому, собственно, я предлагаю не затягивать. Пер... Да, не затягивать, переходить к демкам, потому что демок много. По 17 в каждой физике, в eq 3 каждая демка по минуте, условно говоря в цпм они тоже не особо короче, поэтому нас ждет примерно 40 минут демок, 50. Это все очень интересно. Ну какие-то, в общем-то, как всегда, будем мелочи, ошибки отмечать, а так а, не знаю. Не знаю, давай пойдем посмотреть демки. Ну пойдем посмотрим демки. И сразу скажу, что я спросил у Анха демку на данный момент. Если он мне скинет в течение того, пока мы смотрим все демки, я обязательно ее покажу. Если он мне ее не скинет, то я ее не покажу. Все логично и просто. Так, ну что, вы 3 начинаем минута 22. А, мы с тобой не, син не синхронизировались по демкам? Типа, это, у, тебя, у тебя SSD стыд? А, да. И дефракт на SSD? Нет. Хорошо. Тогда. Ну, попробуем синхронизироваться. Короче, Азен из Польши. Минута 22 Плы. Блин, надо было мне позже надо. Так, он у меня побежал. Ну, да. А, ну она в EQ3 немного другая. Это я совсем забыл. кстати я посмотрел сегодня она довольно-таки сильно отличается как раз вот в этих самых мелочах физиках. и, и выпутренными даже больше понравилось ну выглядит да внутри как будто по это как ты не знаю поэстетичнее что ли интереснее ну вот собственно за и делает первые сказать обзор карты VQ3 ну я не знаю VQ3 опыта у него наверное не, не особо есть потому что он вроде бы делал на прошлом варкапе CPM хорошую демку в строить а здесь он как-то совсем не очень хорошо прыгает 16 минут сервер тайм ну просто как бы понял когда финиш дойти записал правила ну да. Так, он у меня закончил. Да, вот он, последний прыжок. Так, ты скажи, когда он тебя припрыгнет. Нет, он уже у меня все закончил. Ну, собственно, по поводу дымки не знаю, что сказать. Странно, потому что отправил он только в АКУ-3. А, да? Да. То есть, был бы смысл отправить две демки, чтобы получить плюсик к рейтингу. Но отправил он только в q 3 Собственно, отправил и отправил. Соглашаемся. Так, давай попробуем синхронизироваться еще раз. В узлях. Минута 18. Like. Так, у меня побежал. И у меня побежал. Ну, примерно всё ясно на кузле слушай растет растет единственное что прыжки все равно все долго жмут и это мне очень нравится грамм фрейме потерял скорости ну вот я замечаю, что он не... не ведет в зону мышку порой. То есть у него сейчас было два прыжка, но он не набирал скорости вообще на них. Ну вот пады, пады надо поиграть для того, чтобы попадать, чтобы знать, где хуй будет, на какой скорости. Я, кстати говоря, могу порекомендовать одного учителя по дыхалу. Да, вчера, ну как так, нам. так сказать, вчера смотрел его видео с уроком. И там были пады. Единственное, минус, что он играет только в CPM. И играет в среднем где-то раз в два года. Ну, это ФВЦ. Места хорошие занимает а, Да, знаете, топ-30, -топ как бы. Это, ну, это... Да, согласен, согласен. Так, SkyX. Ну, Кузлех, все хорошо, как всегда, я не знаю. Ну, долго прижмете прыжок, ему отметил, что ты попадаешь, иногда, точнее, не попадаешь в худ. и у тебя просто холостые прыжки, из-за чего, собственно, это все медленно. Ну, вот дальше... этот, 3-холст бета, там есть куча падиков, их можно поиграть, и, собственно, там станет понятнее с набором скорости, с этими с этой зоной, полосочкой. Ну вот, Кузлех, напиши, если заинтересован, я тебе скину. Напиши в комментариях, либо в Дискорде мне, я тебе скинул как карту, ссылку на нее. Попробуешь, потренишься, поприкаешь, побегаешь, видишь, станешь чуть-чуть получше, и уже будет самому приятнее. <coughs> Skyx, э, минута 14, плей. слабенький конечно но вроде бы чуть-чуть прыгает Жог не очень долго жмет Ой, врезался кто не врезался но ну, вот он прям видно уже он ведет мышкой набирает скорость оп первый первый кто прыгнул по этой платформе mm -hmm. Ну, ground качественные мне надо чуть попозже спускать 360 на финише скайтесь лучше бы ты просто да, вышел да. из минуты ну на самом деле странно как бы я ну не хочу ничего плохого ни о ком сказать но просто можно же сделать демку без вот этого когда ты врезаешься останавливаешься или это сложно я просто в уку не играю и не знаю то есть, если бы он не врезался, ну, вот эти вот два раза, где он остановился, то сколько он там потерял? Ну, в секунду в... точно. В секунде точно. То есть, уже поднялся бы, да, на 12 место. Но 360, как бы, это 360. Ну да, видимо, 360 получалось реже, чем чисто пройти карту, поэтому решил отправить эту с 360. В общем, ладно. Римич, uh, uh, поменяй. С каким-то не своим немножко ником. Да, поменяй демонейм. Хватит. Посмотри обзор, поменяй демонейм, Римич. Пол забаним тебя за то, что ты используешь чужой, так сказать, демонейм. Вообще не забаним, а нос в тебя забанит. Ты видел, что нос вообще забанил там? Unnameit Ты понимаешь, насколько он суровый? Он убить точно забанит. Минута 13.8 и Лей. Так я еще позже запустил. Скажи как прибить начнет Начал. Бля долго. Надо еще позже. Ну вот и Халбит уже демонстрирует. Лишние прыжки здесь также присутствуют. Можно без лишнего прыжка. Вот кузгех в этом плане хорошо, очень прошел. Хорошие гранд фреймы. Любимыча. форме не связал это конечно минус надо получается сколько липлюш коллекции ой ой ой ну, это видел. да надо как-то наказывать уже за это я вообще ну... не дело. Нет, ну вот, собственно, результат. Sky, Skyx врезался два раза, минута 14. Римыч врезался один раз, минута 13. Ну, комполубус, наверное, ни разу не врезался. А первые, на курсы математики с Дорого уроки у вас стоят. Так, следующий Чё, как... Да. А, ну хорошо. А что? Чё? Или ты со мной говоришь? Ну вообще-то. <рек dagen> <сёк _> <сёк> Ладно, короче, крейзи, <сёк> минута 13 и 3. Палей. Так, когда прыгать будет на это. Прыгай, прыгает. <музык> <dairy> хорошо. Так, Крейзи тоже, кстати, не пойми, откуда, не пойми, кто появился. Почему это не пойми. А кто, ты знаешь его? Н нет, ну я вообще так, не то чтобы там много кого знаю, но кажется, он довольно-таки частый участник. Ну, участник часто в последнее время, просто откуда? И где его нет, в дискордах нет в России. Ну вот, он присылает демочки и тпм в оп3. И в десятку залетает. Ну это похвально. Не врезался пока ни разу. Но да, что самое главное, не врезается. Ну, долго жмет прыжок. Точнее жмешь Крейзи Очень долго прыжок, если ты смотришь обзоры очень долго скорости не набираешь из-за этого а еще не набираешь из-за того что не попадаешь тоже в худ скорость в принципе не растет поэтому на фоне этой ошибки то что ты жмешь прыжок а такая фигня по идее потому что нужно попадать в худ основное и опять же трик house бета какие-то падики, это все не раз уже советовалось Возьмите, поиграйте. Будет гораздо лучше чувствоваться контроль на всех этих картах и во время стрейфа. Есть а что может добавить быть... у тебя? расскажешь нам, Егор, сколько нужно mm. нажимать прыжок? Может быть, нужно нажимать его один фрейм? Ну что вы, что вы. У нас же не школа Альмеры. Один фрейм только там жмут. То есть, можно чуть подольше, но сколько примерно... Вот, ну, не, не идеальное, но хорошее нажатие. Сколько это по фреймам, примерно? Ну, 4-8, где-то так, я думаю. То есть, ну, 0,32. Ну, это в среднем. Конечно, хорошо, когда 3 и меньше фрейма, там, по 2 фрейма. Ну, что-то мне кажется, это как-то как жестко. Ну, вот, Хокс прыгает 2-3 фрейма, ну, он 2-6 прыгает, примерно. А какой-нибудь Индер там или Анг, я думаю, и того постабильнее, по получше. Ну, а почему эти люди не присылают демки-то? А не знаю. Надо написать. Кому, кому надо, так сказать, <свят> что-то присылать. <свят> <свят> <свят> ну что, погнали Ладно. дальше? Что да, минута 12, плей. Правый Серкал. Ну вот опять очень долго жмешь прыжок Комполомус. Попробуй сжать прыжок хотя бы чуть-чуть меньше и уже гораздо лучше будет получаться гораздо больше скорости будет нигде не врезается уже хорошо хороший грамм фрейм был и без логина финишировал куку говорит нам комбалон скуку тебе тоже прыжок меньше так есть что добавить да нет, не особо, просто хорошо. Ну вот пошли, собственно, уверенные ребята, которые ну нормально хорошо проходят. Ну все не тогда, врезают. да, Опять да. Же. хотя бы не врезается уже хорошо. Минута и девять из Китая Керф Лей. Долгая ага. дорожка какой-то пошел. Ну больше скорости, видимо. Траектория-то совсем. Оп. А ты стройку слышишь у меня там? Нет. Хорошо у меня просто тут свои дебю всякие шумят поэтому никакой этого я не слушаю. но да, да, да, Ну вот тут у него тоже больше скорость, но получается, что он Длинной дорожкой и врезался Но на 3 секунды он быстрее ушел. Ну просто лучше скорость набирает Вот и все И фреймы получше На 400 Погнал его хулиган Минута 0.9 Лы. Mm -hmm. О точно Давай ты говори А я буду от того как ты нажмешь и, собственно, их Так, у тебя хулиган тоже не прыгает? Uh, да. Но мне кажется, он отошел пописать, судя по сервер тайму. Он в какой город-то отошел пописать? Нет, он просто полтора часа играл и решил, как бы, что пора. Да. Не за Возьмите за привычку, кстати, кто. У кого привычку... Привычек, кстати, еще нету устоявшихся. Возьмите себе новую привычку, когда. Преферим. Да, нажимайте кил, альтабы, что-то там, музыку пощелкали. нажимаете кил сразу, как заходите. У меня такой рефлекс пару раз даже на LKPGB срабатывал. Потому что я альтабнусь, там что-то кому-то отвечу. Захожу обратно и нажимаю kill. Это, конечно, не очень хорошо, но за этим можно следить. Ну что, хулиган? Просто пока хулиган моет руки, можем поговорить о чем-нибудь еще. О зерге? Все хотят, наверное, чтобы мы о зерге поговорили. Но, нет, но мы же, мы же как же, не, не хотим посвятить отдельный стрим этому? Это великому человеку. Хотим, хотим, Но нужно будет все равно все завуалировать, чтобы было ничего понятно, чтобы уважаемый Александр Титов ничего не понял. И не поступил с тобой, как с этим, с Нермором. Да. Хотя, я не то чтобы. Я от этого что-то потеряю. О-о-о! О, о, о. о пришел. Погнали. Так. Аж забыл, с какой пушкой надо бежать. Все-таки с перчат. Нет, да. Ага. Он. Н непонятно просто, какой аэродинамика лучше, меняет на ходу, пытается понять, жонглирует оружие, типа да такой, да, как я могу. Во время рана, смотри, смотри. Я не знаю, почему это так смешно, что он меняет пушки. Зачем, типа, зачем? Не, ну может там какие-нибудь рандомную нажать, Некоторые постреливают на стрейфер. А у него колесико само крутится, да, пока привет. Например? например, почему нет? Оп. Оп. Да так смешно. Тебе такой, знаешь, он всем своим видом показывает, что... Да я, да, 85 минут... Да, блин, я не знаю, забыл, что хотел сказать. Ну что, ему просто очень легко. <laughs> Он может <laughs> поменять оружие во время раны, ему настолько просто. Ну, в принципе, не особо вроде такой напряженный должен. Вот, мне кажется, вот Комполомус и не такие на расслабончике. Пришли почему-то. Ну, да. пропрыгали спокойненько. И как бы, и хорошо. Кстати, Хулиган занял десятое место. Да, тут 10 открываем. Да. На девятом из тур, правильно? Угу. Минута 04, плей. кстати плюс 5 секунд. Ну Пойдем. да, развед большой. Редко тоже длинный рот чем-то. Ну потому что не знаю, вот так можно сделать, Ну, вот так, так можно и просто, так Кузлях даже сделал просто без этого без длинного рота. Что же это получается, Кузлях сильнее, чем Исту? Ну как недавно выяснилось, Кузлях шатает меня на ПГБ. Да, Учитывая, что в CPM не играет вообще. Не играют. А играют, играют. Ну, ладно. ну, Равно. Ну вот уже гораздо более чистая демка больше скорости, хорошие ground фреймы Жог все равно не долго и стул. Это, конечно, минус, но прошел он чистенько. Так, а дальше, а дальше Ацид из Красноярска, mm -hmm. который находится почему-то на Ямайке, судя по флагу. Это село на Ямайке, ты не шаришь. Тоже минут 0.4 и буквально-таки на фрейм обошел он из ту. Собственно, плей. смотри скорости то столько же но он трейфит лучше Или мне кажется вроде примерно так же но посмотрим как граунд фреймы какие-то важные будут возможно где-то он скорости просто потерял чуть больше чем нужно поэтому всего на фрейм перебил Интересное решение. Я думаю, что это была твоя основная ошибка. весит Слишком много потерял, думаешь. Ну, вот а слишком долго. Там проще. Ну, по траектории очень долго, в общем, для этого ящика. И пока летишь, пока ты от него отлетишь, там еще налево потом чуть-чуть поворачивать. Лучше заранее сделать граунд фрейм, как это сделал из Сту. И я думаю, что отсыл бы сделал минуту 0-3. Я думаю, что он около секунды наверное, точно там проиграл. А тут Ладно. такая да плотная группа у нас минут 4 mm -hmm. 4 человека. Следующий собственно Мразаров, Лей. Тоже хороший стрейф, чистенький прям, приятно смотреть. И прыжок жмет прямо хорошо Прямо жмет, нормально жмет Потерял много очень. Ой, ну тут совсем плохо, конечно, повернул. Тоже да мог бы сделать минуту ноль три да, вполне, потому что он врезался еще и на финальном ну, около финальном повороте очень много потерял так что я думаю, что да ну, наверное, просто будем списывать, но то, что карта все-таки не маленькая и отлично прямо все отпрыгать как хотелось бы все равно не у всех получится и я думаю, что даже Дельта не очень доволен, допустим, своей демкой потому что он может получше, где-то у него что-то он не добрал и так далее. Очень тяжело на, минут, на карте длиной в минуту показать хороший прямо для себя именно результат. Поэтому я думаю, что все равно они молодцы. Давай дальше. Да тут все молодцы. Так, я не прочитаю Ник в жизни никогда, поэтому Голубь давай... точка Минута <с italics> <сот> <сот> <сот> <сот> <сот> 0.5, давай ты говори, плей. Плей. Блин, я рано нажал ну, Буду спойлерить За спойлеры бан так, старт очень даже ничего Старт очень быстрый я думаю можно отсчитывать скорость перед рампой вот у гмук точки было 1080 вроде будем так сравнивать перед такой рампой? ну перед первой которая mm -hmm. вверх там хорошо он завернул очень рад гумок что получилось но ну, вроде чистый ран даже нигде не врезался не зацепил везде все хорошо все классно так а я не могу найти дымку нет нашел а ты не переименовывал МДФ в ДФ? Не лень. Ну, блин, я бы тебе скинул. Так-то они все по порядку. Ну, Пакистан. Короче, да, нашел Пакистан. Он же 1488. Минута 021. Плей. Ну я опять я с тобой прям нажал. Ну, ладно. Блин, я не могу. Я на стрейфах, ребята, засыпаю прямо. Мне настолько скучно смотреть, то есть не то чтобы вы плохо играли, мне скучно, просто и карта не особо как бы, с какими-то роутами где-то можно, о, нифига сделал, такого нету, конечно. Но вот у Пакистана, да, 1130 перед рампой, это гораздо быстрее. Интересное решение. Интересное решение в смысле того, что он соскользнул Да. точка так также сделал. Разве? Да. Но вот здесь по прямой, конечно, он хорошо завернул изначально, таки и у него здесь получается, он что он почти... перед финишем там 1200 было. Да. Ну и вот, собственно, плюс 2 секунды. Так, ну бридж. Uh, пятой... Ой, пятой, говорю, четвертое уже место. Да, да минут 0-1. Ой. Очень качественно скачал. Так и маскаль, так сказать. Но тысяча восемьдесят стопать перед рампой. Тоже об ящик. Но тут проблема, видите? Когда бьешься об ящик, то ты, у тебя получается слишком косая траектория для этого поворота, и ты в любом случае врезаешься там в стену и более того, имеешь диагональную траекторию, что не очень хорошо для коридора, который расположен как бы прямо по <laughs> отношению. Точнее, ну, не очень хорошо входить в поворот, в общем, 90, на 90 градусов с, с диагональной траекторией, с острой. Поэтому это, конечно, бридж ошибся. А так бы, я думаю, из минуты бы вышел. Вот сделал бы он финиш, как у Пакистана, он бы вышел из минуты. Возможно. А кто такой степ? Не знаю. Написано. Раша, Германия. Можно подумать на Дональда, но Дональд вроде не отправлял Дэнку на эту карту. Дональд не из этих. Еще у нас один у нас Ф -ф фрейм минута 0.1.160 плей Опять с тобой нажал на привычка а, Степашка а, Какой Степан? знаю Нет, Степан как будто был вроде другой У нас теперь два Степана вы не знаю. Или это степ, который шаг. А шаг это который. А это который шаг. Ты не знаешь шага? Я не знаю шага. Или я но знаю, он... но ты мне напомнил. Нет, ну вот же он. Не, ну, но это вот шага я знаю. наконец-то кто-то срезал. Кстати, прыжки, то и. Очень качественно, очень качественно вот ну, кстати, после второй рампы, мне кажется, 500 500 было при всех. Да, декон еще и коса так заходил в этот, что целая целом и траектория лучше была. Ну и финиш, естественно, тоже очень хорош. Mm -hmm. Ну ящиком. Mm -hmm. Третье место, Степашка, поздравляем тебя с третьим местом. Ты из России, наверняка русский, понимаешь, а также ты из Германии, поэтому, я не знаю, ты знаешь, немецкий бы, ну... такое, что тебя интересует. Ну, не знаю, скажи ему что-нибудь приятное. Я боюсь, забанят видео, если я сейчас что-нибудь скажу на немецком. Хорошо, тогда не стоит. Да, тогда будем кету смотреть. Да, второе место девять и 0. Play. Мне кажется, не часто кед залетает на бархапа. Да, нет, где же часто жрет на самом деле. Да, значит, я выкуп прикорс посмотрю. Пакет стареет, получается. Видишь, раньше у него в 3 были всегда топ-1, практически всегда даже на пушках. А тут его уже второй раз на стрейфе обгоняет старета. Э, Какой-то дерзкий француз. Было на да. какой саукет. Наверное, как у Зерга. Видите, в районе 500. Ну да, хотя говорили, что зерк вроде как сделал поменьше сенсу. А я вот не сделал. Я не знаю, сантиметров. Сантиметров три, наверное, сенса. Это, же, это очень жестко. Еще стрейфит отлично на таком уровне с такой сенсой. Да, у нее видно, что немножко трясется мышка, но он как бы... И попадает как... при этом, да, все не влияет особо нигде он там не теряет ничего жестко жестко но еще жестче товарищ дельта 58,9. на сотку с лишним перебил Play. говорят дельта искует лайва если у кого-то есть информация дополнительная пишите в комментариях в чате сейчас на премьере но не факт, что у меня есть печать, поэтому, наверное, но об этом слышу Пришлось даже притормозить немножко перед рампой. Да, немножко. И ну, но пока все точно так же. Как у вот тут даже чуть меньше было скоростью А я знаю, где он эту сотку с лишним взял. Нельзя. А вот здесь. Там кету пришлось, он... он плохо заворачивал, и кету пришлось дополнительный, прям маленький-маленький грамм фрейм сделать. Это означает, что он в это время не набирал скорость, а дельта сделал сразу такой плюс-минус сильный грамм фрейм, набирал скорости всегда. И при этом он еще на финише смог, получается, на рампу упасть. А Кет эту рампу обпрыгал, он, он на не падал. Я думаю, в целом, возможно, даже Кет где-то побыстрее был. Но сотка, вот это вот просто он, просто он ее отжал на, на вот этих моментах. Ну что, СПМ будем смотреть? Рампу ж не надо, да? Что, тоже уже устал? Нет, ну просто... Блин, я, я, же говорю, я не играю в ВК-3, мне не, не все так понятно, не все прозрачно в этом вашем ВК-3. Ну, давай, ЦП включайся тогда. Я уже. Давай, давай. Собственно, первый с конца у нас мистер Грипп из Емайки. Минута 0.1. Плей. Плей. Единственная демка за минуту. Да. И как мы можем видеть, карта кардинально поменялась. Появились даблджампы. Все стало не так просто. Везде можно упасть. А, понятно, почему так не сложилось Он везде поворачивает с кнопочкой вперед. Да, чтобы улучшить свое время, нужно научиться поворачивать с кнопочкой в Поэтому гриб, я так понимаю, ты из России, потому что у тебя моя сборка. Хотя бы ты нет, но наверное ты из России. Поэтому я бы нет, рекомендовал. Нет. При всем при этом он, о, как интересно завернул. При всем при этом нельзя сказать, что он... стрейф это плохо. Но вот да. Стрейчка. И ну скорость у него какая-никакая набирается, но вот эти, вот эти повороты, мне кажется, ему все испортили. То есть если бы он заворачивал, ну там практически везде, клавиши бок лево вправо. Он бы, ну, из минуты он точно бы вышел, а то и куда-нибудь ворвался бы. Ну да. Составил бы конкуренцию уж точно. Да, да. Crazy, 57, 8. А, ты, ты труби. Play. Не просто 57, 8, а 57, 8, 8, 8. Почти. Три топора, топора только это. А а для трех восьмер есть? Нет, мне показалось, что у него второй прыжок он хотел сделать <coughs> албитом. <Да. coughs> физики, <coughs> Ну, тоже, видишь, через кнопочку вперед поворачивает нет, он поворачивал стрейфами, он через кнопочку вперед почему-то скорость хочет набирать. Местами. в теории можно, как бы. Кнопочку вперед набирать скорость. Точнее, не только в теории, но и на практике можно. Но это и самая легкая задача. потерял там немного скорости на дабл джампе я заметил но в целом вроде как все неплохо поворачивать бы еще тоже боковыми было бы гораздо лучше но поворачивал поворачивал боковыми то несколько раз точно Ну, ну с соп... там где-то товарищ играет в обе физики молодец ну да это, это плюсик в карму сразу да так, на... давай дальше на... Тот обошел его рокерный или каменный, енот. Рокер Акун 573, Play. Опять тот -то ⁇ школа УЗА, Правый Серкл. Тоже сенс высокий. Да. Ну, кстати, долгое время не парился, набирал скорость кнопкой стрейфа. все налево поворачивают не знал что, что там такое ну я кстати могу сказать в чем проблема по крайней мере вот у crazy и, и енота потому что у меня такая же проблема на вот таких картах маленьких узких тесных когда там, но ну, у тебя есть какая-то прямая но она очевидно небольшая то есть там или какой-нибудь же или поворот и ты забываешь набирать скорость то есть вот он сейчас вторую, вторую часть карты пропрыгал там тысяча-тысяча То есть он там не набирал. Mm -hmm. Я просто от этого же страдаю. Поэтому я это вижу. Ну и сын, конечно. Это, как, они, я не знаю. Играть больше. Стараться лучше. Да? Стараться лучше можно. Да не, но если как бы они не такие необучаемые, как я, то они ну, будут больше играть будут лучше играть соответственно все нормально будет попозже так что там 14 место к угу. на 5 секунд 52 плей play с тобой даже. Что такое а, а я нормально а, нажимаешь да. так что и вот здесь, кстати, еще проблемка с этим вот первым ДЖ. Ну как проблема? Опять же, у меня проблема, там нужно 1000 плюс, чтобы нормально дальше было. Чтобы не заходить вот широко, как заходил минут. Вот. Uh -huh. И, ну, соответственно, если. Супер там скилловый челик, то это тут еще набрать иногда проблема. А если заходишь широко, это плюс прыжок или плюс два прыжка, и там дальше очень криво все. Бесили меня, короче, эти доски, как обычно у Пуни. У Пуни всегда доски, только бесят. Да, на любой карте. Но тут хорошо, тут нет, она есть, но она, благо, не участвует в маршруте. Там есть доска вот эта вот дебильная, которая тебя прилепляет к полу. Которая... Mm -hmm. Но хорошо, хоть она не, это, не на пути. Ничего мы не сказали про Катаруфа. Ну, хорошо пропрыгал, я не знаю. Я единственное заметил сильный косяк, где он, когда поворачивал налево, где там эти дублджампы, Uh -huh. он, он очень много скорости там сбросил Прям у него он хорошо так шел 1200, он видимо испугался Залетать сразу Он чуть-чуть взял шире и в итоге ему пришлось Резать скорость, чтобы в стенку не врезаться То есть он где-то 100 скорости там потерял Плюс сделал еще лишний прыжок Ну а так мог бы Наверное из 50 вообще выйти Если бы сохранил и скорости прыжок Так что я думаю Что это прямо критично Потому что он очень много на этом потерял ну, бывает, бывает. Yeah. На, на 300 Кузлех перебил. Кузлех практически с двух ног врывается. Ну, до топ-10 чуть-чуть не дожал. 51,7. Лейт. Такой чисто выкупришный сёркал на старте. У Кузлеха на ранг всегда на бюджи все похож. Правда, тут такого не получится, потому что карты разные относительно. Но поворачивай тоже с кнопкой вперед. Блин, это так круто. Когда вот парни научатся это Air контроль делать в вот, Но кнопочкой в боб. Я просто помню, я когда начал играть, я играл в 2 3 Потому что я не знал, что есть две физики. То выю-мать. Извиняюсь. Да ничего, зеркал звонить тебе. Не знаю, кто звонит, но, собственно, когда начинал, знал я только про физику VQ-3, где, соответственно, air-контроля нет. А демки у того же Александра были ЦПМные. я, блин, несколько... А спросить, кстати, ну, было вообще не у кого. То есть не, не, не стримил тогда никакой Вуди, никто... И я несколько месяцев очень долго пытался понять, типа, ну как вот там, чуваки... А, непонятно мне был тоже даблджамп, потому что даблджампа тоже нет в Икудри. Ну да. И вот когда смотришь демку, там челик на рампе подлетает, заворачивает там на 90 градусов влево или вправо. И я вот не понимал, а потом как понял. И, собственно, с тех пор я ракую в CPM. Странно, как ты не забил, что, типа, видишь, как челики такие летают, а ты не можешь, ты такой, ну, бля, типа. Было, не, было интересно, я же, ну, буквально, там, первое знакомство, вообще, я узнал только про этот ваш дефраг. Хорошо было. Так, ну, давай дальше, быстренько ну, отжимаем. Ну, что? молодец. Ну, кузлях, да, красавчик. Поворачивать бы 1300. Круто красавчик а следующего давай ты я ты умеешь у тебя хорошо получается на стримах да квик а? привет не, не так я Квик. ну я не хочу по-английски я стесняюсь перед тобой все давай это Плей. да 51 и 4 на 30 давайте уже быстренько досмотрим так сказать Время ждет. Часики тикают. Потом часики А ты все еще не победил над ВВЦ часики тикают Я даже в 150 не залетел, а часики дотикают. Да, все, все, все выиграли, а ты не выиграл. МО. Что такое? А вот, вот много скорости потерял на рампе на этой. До этого круто было там почти 130 зачем-то скинул здесь. Ну, мне кажется, у Квика все хорошо, но нужно поработать над Снапом именно, чтобы понимать Снап и стрейфить, собственно, в Снап. А со стрейфом, с контролем, там у него все отлично. Единственное, он получается ничуть не больше, там, ну, чуть больше, может, пузлеха набрал да, на вот эти 300. Но если бы знал Снап, то он бы, наверное, из 50 да, ну, вот ты сейчас анализируешь, да, вот это рассказываешь, ты же понимаешь, что он как бы не поймет, что ты сказал вообще? Да, но я ему напишу, потом верну. А, крик, крик you, you need to learn snap quick. Отлично. Окей. Да, все. Теперь он знает. Перебил его синтекс. 50.6. Play. Play. Хороший сюрпул. Ну, кстати, по правой стороне, там, где вот эти рампы, мне кажется, оно не то что медленнее, но неудобно там потом нужно будет поворачивать направо. Ну да. И у меня, ну по крайней мере, у меня опять же там получалось так, что я там с какой-нибудь 1300-1400 очень сильно теряешь на этом повороте, потому что уж тут входишь. Ну нормально, нормально. Вот. Прыгал. Да, там местами было сильно больше скорости, чем у Квика. Ну, собственно, это, наверное, и вылилась конечный результат так а дальше у нас опять почти забаненный римч кстати говоря топ 55 плей Вот, кстати но... слева но очень много тоже потерял ну да пропрыгнул его много врезался слушай хорошо пропрыгал да мне показалось он немного растерялся когда 1300 там летел надо был жамба и он растерялся типа э, как... mm -hmm. Mm -hmm. стенку немножко зацепил там сколько 200 он потерял да да, а да очень долго потерял Еще быстрее. А тебе цпм тоже скучно почему ты зеваешь я, я в целом на стрейфе вообще не могу, я не могу смотреть стрейф, мне тяжело. Ну, вообще. ну коридорные особенно. А я давно уже, по-моему, варкапов 10 я уже стрейфовых отзевал, поэтому я думаю все привыкли. Ну я не то чтобы, это, это не означает, ребят, что мне скучно смотреть ваши демки. Естественно ваши демки самые интересные и у всех уникальные роуты, и я, их, я их все равно смотрю как бы. Я, ну, вот, ладно, я подмечаю. Все равно никто не поверит. Ну <laughs> ладно, хулиган, 55. 10.5. Да, да. Ну, неплохо, топ-10 БК 3, топ-9 CPM. Ну, нормально, стабильно. Так-то да, в двух физиках, -то. Ну, не очень много скорости здесь, конечно. Да, мало. Мы, ну, видимо, сейчас наберет. здесь не потерял из-за этого у него и плюс собственно к да, хранился этот 300 1400 ну здорово спокойненько уверенно. но римыч то получается быстрее потому что разрыв всего пару фреймов а у хулигана финиш получается гораздо быстрее наверное на полсеки а то и больше. И получается, Если что... Потерял, что, да? Возможно, и из 50 вышел бы тоже. Кто? Тоже. Но тоже в как кто? я. Да, и как, как Сергикус. Да, у которого 48,7. Говорил, опять же, мой знакомый учитель по Дефрагу. Стрифер. Первые три пуска Самое важное, да? Да. А потом, как бы, оно само все пойдет. самом при этом, как бы, с первого серкала 600 набирать не умеет. Но я считаю, что, в принципе, это, это важно. Делать там 580 где-нибудь вот так. Даже ты не по-моему об этом как-то говорил, что нужно делать 600. Ну да, 600. Нет, первые вот прыжки безусловно важны. Первые там 34 4 потому что это они составляют у тебя получается весь дальнейший роут, если ты дальше тоже хорошо также набираешь. А если делаешь... на тебе еще и спейсинг начальный перед этой да. рампой? Да-да-да, это строится полностью, у вас спейсинг от первых прыжков. Это, может, кто-то, кстати, не замечал, поэтому вот вам... Ну вот я такая... просто обратил внимание на первый прыжок у Сергея Куса, там было что-то 560. Ну и, соответственно, там вот эта вот рампы не очень быстро все получилось. но потом-то он разогнался, на финише там была полторашка. Ну да, я вот хотел отметить, что он гораздо раньше набрал 1300, чем набрали хулиганы Римыч. Да, и вот, собственно, поэтому 2 секунды он им привез. А 2 получается. секунды привез JustGamer. Mm -hmm. 46 моль почти, почти, кончились демки. О, VK.com.zertv. Че? Че? Че? У тебя Чё? сервер показан? Нет. Сервер называется VK.com.zertv. Ну вот, испарился. Александр. А зачем его? Ой, он... слушай, такой двой джамп классный. Вообще хорош. Там буквально потерял что-то там 20 супсов. Ой -ой, ой ой И вот тут сильно, да, на даблджампе. Но, собственно, 1300 у него осталось. Сейчас он еще немного наберет. Нормально. Я думаю, что он в конце специально особо не стрейфил. Потому что. что чтобы, <clears throat> да, чтобы точно пройти уже. Потому что, видимо, очень хорошо jump получился. И вот это все случилось так у него, что он в итоге 46 дублджамп прям мое почтение. Он не передал вообще ничего, практически. Да, там буквально немножко. Здорово. Молодец. Молодец. Да? Шаркосить 45,3. Полей. А жаркости он же. то он рефлексер? Да, из рефлекса. Ну вот, я так примерно примерно топовый роут был на этой. Ну точнее спейсник перед рамкой, то есть там 900 плюс, как бы. угу. вот тут странно Немного потерял на ранге но он я так понимаю подстаивает под этот под кстати дабл джамп и порой хорошо заходит то есть ну прям специально уходит левее чтобы направо повернуть ну и так сказать и лото скорости полторашкой пролетел до финиша практически да все отлично you да. are good as always. Но еще лучший механик на целую секунду. 44.1 Play. Топ 5 вроде, да? Да, топ 5. Механик молодец. -а вот этот вот, вот, вот на краешек этого окошка или чего-то там дико бесючий, потому что можно зацепить там один браш, и он, собственно, mm -hmm. как вот эта Купуневская до доска. Дальше ты никуда не прыгнешь. Синдром Купуневской доски. И он ввести Да. То есть, прям нормально разогнался. И тут аккуратненько, лево вправо Как-то в воздухе просто летел, никуда вообще практически не жал. Но... За счет скорости набранной пораньше Итого Рим поменьше. Еще нет, стоять SkyX. SkyX. 4.0. Ой Анх пока демку, кстати, не скинул. Но давайте я вам просто скажу, что у Анка 38 и 2 тоже хорошо на рампу 1100 здесь вот тут я так понимаю минус прыжок или что-то типа того но он, э, на рампе очень сильный двой джамп сделал очень много потерял там по идее да там минус 200 было ну вот такие вот два двой джампа интересно И вот второй вот тоже человек, который рампа перед финишем, перед поворотом на финиш, они просто в воздухе как бы ничего не делают. Они не стрейфят. Ну, уже лишь бы пройти, наверное, потому что очень хорошо получилось все. Нигде не врезался. Все, все удалось. Рамы, я понял, топ-4 где-то врезался. Ну да. Но ну, бывает, бывает. Так, на чуть-чуть буквально его обошел ну-ка нюк не знаю кто из японии 43 9 Play. единственная дым 43 секунды да Тоже очень сильный дабл джамп, слишком сильный. Не, вот подумал, мы вот сидим такие, да? Угу. Так сказать, пиздим. Слишком, слишком сильный дабл джамп. Тут вот он в воздухе не и ты а тут он завернул плохо. А у самих-то таймы какие? у меня Скайкс уже перебил. Но как бы не ну давай как бы ладно допустим как бы к тебе это относится хорошо но я думаю что я у уровня Дельты Стрейфли точно если бы я ее поиграл больше там ну поиграл бы на варкап наверное я бы что-то сделал. Ну об этом мы Вряд ли узнаем, потому что играть ну, ты, конечно, не будешь. Да, ну, ну да. Да, собственно, это был топ-3, теперь у нас топ-2. Гмук. <ч -ка> 42 и 3. Play. На полторы секунды почти перебил. Такой тоже первый 40 уверенный, такой сам бегу. Хороший да, да, да. да, мало потерял, но вот пошел по правой и вот, ну, выкрутился. И стал делать держа. Ну вот, собственно, тот, та самая такая маленькая вариативность. Собственно, возможно, за счет не он как бы и, ну, может быть, не всю секунду, но какую-то часть срезал. Ну, Делал да и даблджамп хороший был. Много скорости, много в принципе. В принципе. Да. Скорости много. Так, и топ-1 опять у нас дельта. и семь Плей. 48 у меня был первый чек от меня. Видишь, не так уж хорошо он стрейфит. Такое себе, но у него, смотри, уже здесь полторашка почти. Ну, да. Улита. И здесь по траектории все хорошо. И тоже тут не подстрейфил в воздухе, но очень много скорости в целом. И, собственно, нигде он ее не терял. И вот почти 2,5 секунды он выиграл. Такие дела. Так, ну что, давайте я вам покажу общие результаты, ребят. Опять же, почти все получили плюсовый рейтинг. В ушло. Это обе физики? Очень много людей играет в обе физики Ну да. И Римыч, он Хулиган, Скайкс, Узлех. Мук. -точка. Мук -точка, кстати, и в Q3, да, неплохо топ-6, и ЦПМ топ-2. Нормально вообще сильно. А, и есть же забаненные демки. Еще. Да, но мы их не будем смотреть. Мы, нет, мы их смотреть не будем, и как бы неизвестно, да, кто это такой? Да, нет, непонятно, никто не знает. А он, он вроде в комментариях пишет по-английски, что типа, да. эй, за что меня забанили? Нет, он описывался по поводу ее системы что-то там Носов он писал. Да, ему нос сказал, вечером ответит но уже вечер я не знаю я не хочу просто спойлерить если кто-то только по обзорам смотрит я не хочу спойлерить результат если я на главную зайду чтобы выйти из этой страницы ладно ну ладно вот мы и пережили еще один стрейф на котором кстати были и плазма я облетел честно два раза в обе стороны Карту в спектаторе, я ничего не нашел. Вероятно, где-то есть кнопка. Я думаю, что во втором интервью с Пуни он ее обязательно покажет. Не то чтобы ну, планируем второе интервью. Возможно, поломус нашел уже. Он же любитель секретов от Пуни. Да, любитель. Ну, по крайней мере, он искал, насколько я помню. Если я не путаю его ни с кем. Ну, в общем, если у кого-то есть демка поиском этих пушек и прочего, то можете кое нибудь закинуть. Будет интересно посмотреть. Да, можете в Дискорд скинуть, я на стриме покажу, потом все посмотрят. Ну, все, ребят, тогда всем удачи. Спасибо, ВМО, за, так сказать, свое дебютное вторжение во взоры. Да, кстати, мне кажется, можно собирать донат на то, чтобы меня больше никуда не звали. Я подумаю об этом. В давайте вы, ребят, подумайте. Если вам не понравился вы ВМО, ставьте лайк, подписывайтесь. мы собираем много лайка. Ну ладно, первый раз человек на обзоре. Вспомните Димона первый раз, если кто-то вдруг будет возмущаться по поводу нашего гостя. Димон первый раз тоже был не очень. Да и я первый раз. Вспомните меня. Посмотрите, старые обзоры с Экстеном. Это же просто ужас. Экстен хорошо, а я вот просто ужас. А я вот, кстати, сегодня буду деградировать вечером и посмотрю, пожалуй. Да, первый обзор. Какой-нибудь из первых. да? Блин, ну ладно, ты тайм-коды скидывай тогда, если что-то будет. Ладно, ребят, всем спасибо. Спасибо ВМО большое за то, что нашел для нас время, тем более после работы. ВМО тоже устал, как и Дональд вчера. Все уставшие пишут, обзоры уже все старые, все работают. И все для кого? Все для и коммунити? Все для, все для коммунити, ребят. Все, давайте, всем удачи, старайтесь лучше и всем пока-пока. Пока. -пока. пока.